Всем огромный привет! Всем огромный привет! Тема сегодняшнего нашего эфира — это... Марс и его поведение в августе. К чему нам стоит готовиться? Какие события нас будут ожидать в связи с движением данной планеты? На самом деле, где-то больше месяца назад у меня был большой эфир о Марсе в Овне. Как только Марс вошел в этот знак, и я уделила ему много Внимание. Сейчас, возможно, для тех, кто слушал тот эфир, какая-то информация будет повторяться. Но я решила все-таки уделять еще дополнительно внимание данной теме, так как действительно август — это очень важный месяц. И во многом наше поведение в августе будет определять то, как мы проживем в ближайшие полгода. Что же привлекает мое внимание в движении Марса в августе месяце? Во-первых, принято считать, что планета медленная, когда она ретроградная. Но на самом деле планета начинает замедляться заранее, прежде чем она изменит направление своего движения. И август — это именно тот месяц, когда Марс стремительно теряет скорость. Начинается август со скорости Марса 80% и заканчивается скоростью 30%, что очень и очень мало. Поэтому в августе может быть очень яркое и острое ощущение, что теряется энергия. И теряется она в тех случаях, когда есть желание распыляться на несколько проектов сразу. То есть первый момент, выигрышная стратегия на август — это сосредоточить 70% всего своего времени и своих сил на чем-то одном. Все остальное — это дополнение, это, скажем так, в нагрузку, но... Направление должно быть одно, иначе на все сил хватать не будет. Это первый такой очень важный момент. И помимо того, что Марс теряет скорость, есть еще факторы, которые стоит учитывать. Сложности периода заключаются в том, что Марс в обители. То есть, в принципе, он находится в сильном по знаку положению, и это дает желание куда-то выплеснуть свою энергию, а вообще Овен ⁇ это такой знак, который любит моментально получать результат, поэтому может быть даже раздражительность по той причине, что не получается все так быстро, как хотелось бы, или по той причине, что все не получается с первого раза. Поэтому очень важно все хорошо планировать на август месяц и давать себе зазор в виде свободного времени, которое вы можете использовать, если вдруг нужно будет что-то доделывать или переделывать. Следующий момент. Будут провокации от Лилит. Если вы смотрите мои эфиры, то наверняка уже знаете, что Лилит это не планета, это фиктивная точка. Но... В данном случае ее стоит учитывать. Когда Лилит соединяется с какой-то планетой, то она начинает искажать действия этой планеты. Сама по себе Лилит не имеет физического тела, а это значит, что она не имеет силы провоцировать какие-то события. Она может воздействовать максимум это на эмоциональный фон, и когда она в соединении с планетой, это, по сути, время, когда у нее есть возможность заявить о себе, проявить себя. И это период, когда очень ярко искажается принцип той планеты, с которой Лилит соединяется. И соединение Марса и Лилит будет в период с 8 по 12 августа. Поэтому... Этот период будет сопровождаться максимальным искажением энергии Марса. В это время нужно по максимуму стараться контролировать свои эмоции, реакции на происходящее. В это время может, могут быть негативные проявления именно энергии Овна. То есть это спешка, конфликтность это неумение слушать и слышать других людей и вот эти все моменты нужно будет учитывать для того, чтобы не попасться в ловушку помимо этого не только изолилит время напряженное хотя ее одной бы хватило с головой но есть еще серьезные факторы другие, это напряженные аспекты к планетам в Козероге и эти аспекты будут воздействовать на протяжении всего августа. По сути, у нас с вами 3 августа будет полнолуние. И начинается после этого убывающая Луна. И сразу после этого начинается квадратура Марса к Юпитеру. Эта квадратура дает конфликты с авторитетами. На бытовом уровне это желание делать все и сразу. Это будет первый такой момент, когда мы почувствуем, что действовать в том же темпе не получится. Что нужно немножко снижать э, темп и фокус внимания сосредотачивать только на самом важном, не распылять энергию. Но в принципе квадратура к Юпитеру это э, не страшный аспект на самом деле. То есть это просто период, когда нужно больше полагаться на здравый смысл и планировать все то, что вы делаете. А вот уже после 8 числа будет действительно очень горячий период, так как будет соединение с Лилит, о котором я говорила. И в период с 10 по 14 число будет квадратура Марса в соединении с Лилит к Плутону. Это очень сложный аспект, очень сложный аспект, и я бы советовала вам от души постараться заранее спланировать свое время и пространство таким образом, чтобы обезопасить себя на этот период. Дело в том, что данный аспект может проигрываться как в глобальном плане какими-то протестами, акциями, даже переворотами, так и на бытовом уровне. Он может давать конфликты и недопонимания. Поэтому, если вы знаете, что с каким-то человеком вам сложно общаться и что вы раздражаетесь в его присутствии очень легко, старайтесь ограничить свое общение с этим человеком в этот период. Также я бы советовала не планировать, важные поездки и встречи на это время, так как действительно период очень и очень напряженный. Мы в этом эфире еще пройдемся по знакам и проговорим, какие сферы жизни находятся в зоне риска у каждого знака зодиака. Но, тем не менее, учитывая природу данного аспекта, к нему могут быть чувствительные люди с не совсем уравновешенной психикой, поэтому стоит себя действительно в этот период обезопасить. Вот. Дальше. После квадратуры к Плутону с 16 по 28 число будет квадратура к Сатурну. И по сути этот квадрат, он еще и в сентябре сохранится, то есть не только в августе. Это уже аспект дисциплины и каких-то даже самоограничений ради достижения цели это период уже критицизма, направленного на свои действия, и может рядом с вами появиться человек, который будет вас критиковать, либо же вы сами будете критиковать то, что делаете. Поэтому вот этот размах, с которым хочется начать август месяц, его стоит все-таки более стараться дисциплинировать, для того, чтобы в конце месяца не сильно себя критиковать за какие-то ошибки и промахи то есть по сути месяц весь напряженный но я бы хотела обратить ваше внимание именно на период с 8 по 13 число это будет ну, самое такое горячее время и обязательно это учитывайте теперь приступим к анализу по знакам зодиака начнем мы со знака овен уверена, многие овны уже почувствовали, что Марс находится в их знаке, независимо от того, или вы овен по солнцу или по асценденту могла появляться уже раздражительность, либо даже какие-то конфликтные ситуации на ровном месте самое главное держать себя в руках, то есть вы должны понимать, что те провокации, которые будут возникать в августе месяце это м, те провокации, м, которые стоят, ну скажем так, м, в которых стоит все-таки себя держать в руках. Если вы сможете устоять, то это будет гарантией того, что ближайшие полгода в вашей жизни будут достаточно спокойными. И наоборот те конфликты, которые начинаются в августе, они будут иметь очень длительное воздействие. Минимум полгода, пока Марс выйдет из знака Овен. Поэтому легче предотвратить какую-то ситуацию, чем потом ее решать. Я уверена, вы очень часто слышали, что когда Марс ретроградный, это дает возврат к прошлым конфликтам. Зачастую эти конфликты зарождаются петле, когда Марс только входит в те градусы, в которые будет возвращаться повторно. И вот эта петля как раз активно себя проявляет в августе месяце. То есть, по сути, если вы сможете прожить август спокойно, то это будет своего рода сигналом, что осень у вас тоже будет достаточно спокойным периодом. Именно поэтому я и решила выйти в эфир для того, чтобы вас предупредить. Тем более, что у Овнов Марс делает напряженный аспект в Десятый дом. Поэтому конфликты могут напрямую вредить репутации или будут иметь огласку. Также это, конечно, безусловно период, когда не только конфликты могут быть, это может быть период активной работы. Я бы советовала вам это время таки использовать активно, заниматься подготовкой какого-то проекта. Это хорошее время для преобразований каких-то начинаний, которые впоследствии будут требовать длительной и очень такой конкретной проработки. Поэтому, в принципе, август — это хороший месяц, чтобы на чем-то сосредоточиться. Далее. Десятый дом отвечает также за наши планы и цели, поэтому э, может быть некий дисбаланс, хочу и то, и то, и то, и то, поэтому важно будет все-таки э, выбрать э, что-то одно самое важное и иметь четкую градацию, чем вы занимаетесь в первую очередь, в вторую, в третью. То есть должна быть градация в ваших действиях, иначе будет путаница, и потом вы будете недовольны собой. Далее, Тельцы. Марс идет по вашему 12 дому, и это обычно дает и так само по себе снижение активности. Но так как Марс еще и медленный, будет ретроградный, потом у вас может наступать такой период внутренней даже работы над собой или процесс подготовки к какому-то очень важному этапу в вашей жизни. Это период, когда многие процессы могут происходить будто бы внутри вас. Многие процессы могут происходить без каких-то внешних признаков, то есть окружающие могут даже не подозревать о том, что происходит в вашей жизни, что вас беспокоит или чем вы занимаетесь. Но в то же время это хороший период, чтобы копать глубоко. То есть вы должны быть в это время заинтересованы не в популяризации того, что вы делаете, не в огласке, не в демонстрации своей деятельности, а именно вот вы должны быть уверены в том, что то, чем вы занимаетесь, от души идет, Это вам нравится, это приносит удовольствие. Естественно, может быть немножко замедление каких-то самых важных моментов в вашей жизни, теряется скорость, опять-таки ради того, чтобы появился фокус. Квадратура идет в девятый дом, поэтому тема образования, самообразование очень актуальна для знака телес на ближайшие полгода. Может даже в августе возникать острые ощущения, что если вы что-то не изучите, не повысите свою квалификацию, то дальше все будет очень плохо. То есть даже вот такой момент обучения, он может сопровождаться какой-то тревожностью, что это настолько необходимо, что иначе все будет плохо. Ну и плюс девятый дом отвечает, как и двенадцатый, за все иностранные, зарубежные, поэтому у тельцов могут быть ситуации, связанные с поездками в другие страны, связями с иностранцами или невозможность куда-то поехать, несмотря на то, что есть необходимость. Ну и девятый сектор, само собой, отвечает за регистрацию чего-то, оформление бумаг, посещение государственных структур. И в этом вопросе тоже может все быть не так гладко, как хотелось бы, так как идет аспект от 12 дома. Поэтому лучше искать людей, которые готовы вам помочь решить вот эти бюрократические вопросы. Так как если вы будете заниматься этим, этим сами, то можете очень много времени и сил на это потратить. Поэтому лучше все-таки искать авторитетных людей в данной сфере. Хотя, может быть, непросто принять такую мысль, что понадобится помощь. Далее, близнецы. Марс в вашем 11 доме будет на полгода, и в августе он может начать активно заявлять о себе, 11 дом — это у нас соцсети, друзья — это результат каких-то проектов. И, по сути, вы можете столкнуться с последствиями каких-то публикаций в соцсетях, с последствиями ваших взаимоотношений с друзьями. Это может быть период, когда есть желание очень быстро что-то доделать, чтобы получить материальное вознаграждение, так как идет квадратура восьмой дом. То есть у многих близнецов будет актуальна тема что-то сделать и наконец-то получить свои деньги. И опять-таки это может получаться не так быстро, как хотелось бы, и это может раздражать, и эта тема может давать даже какие-то конфликты. Поэтому, в принципе, я бы советовала близнецам не планировать какие-то срочные покупки. То есть не планируйте что-то крупное, серьезное приобрести в быстрые сроки, так как эта тема будет вас раздражать. Вряд ли получится быстро что-то сделать. Поэтому нужно все-таки, ну, во-первых, Планировать правильно все, методично делать то, что вы хотите в финансовой сфере. И помимо этого, конечно же, давать себе время. Так как быстро, вряд ли теперь получится. Если до этого времени за июль месяц ничего не произошло, то, что вы ожидали, август будет еще медленнее. Так что вряд ли получится эту тему продвинуть так быстро, как хотелось бы. Также э, данная квадратура может касаться тех людей, кто работает в большом коллективе, э, может подниматься вопрос финансовых выплат коллективу, э, или вы ожидаете какое-то пособие, деньги, которые вам должны выплатить, возможно, долг вернуть, друзья должны. Э, в этом случае действительно тоже придется подождать. И я бы советовала близнецам не одалживать никому деньги, ближайшие полгода, иначе придется очень очень долго ждать. разве что вы хотите просто безвозмездно помочь человеку, тогда можно быстро вам деньги не вернут, если их отдавать в долг на таких аспектах. далее Раки, Марс медленный в вашем десятом доме и по сути Август очень важный для вас месяц. Десятый дом отвечает за жизненные цели, ориентиры. И так как Марс в Овне, многие раки хотят получить все и сразу в июле и августе месяце. Но опять-таки ситуации могут все больше и больше замедляться. Десятый дом отвечает также за карьеру и за вышестоящих людей, руководителей. Поэтому не исключены конфликты с руководством. Если вы работаете в большой компании, то есть риск поссориться как с руководителями, так и с теми людьми, с кем вы вместе работаете. Дело в том, что Марс будет делать квадратуру ваш многострадальный седьмой дом, в котором и так находятся Сатурн, Плутон и Юпитер. То есть, по сути... Время будет ярко проигрываться по теме взаимоотношений. И если у вас есть цели, достижения которых возможно только благодаря действиям других людей, то эти цели тоже могут намного медленнее продвигаться вперед, чем вы ожидаете. За счет, опять-таки, квадратуры в седьмой дом. То есть люди могут подводить и из-за этого дела будут идти более медленно, но тем не менее данный аспект седьмой дом говорит о том, что э, вам не стоит брать все на себя, не стоит взваливать все на себя, нужно обязательно э, искать поддержку в виде профессионалов, то есть э, это период, когда все-таки стоит обращаться к разного рода профессионалам для того, чтобы э, получать больше результатов. В тех делах, которые вы начинаете. Не рассчитывайте только на себя, и, иначе, ну, скажем, будет еще хуже и дольше. Плюс по теме партнерских отношений может быть очень много работы у вашего партнера по браку, по браку в связи с тем, что там Сатурн, Плутон в седьмом доме. И Важно, чтобы вы не теряли друг друга, так как каждый может быть занят чем-то своим, поэтому важно все-таки налаживать контакт в браке. Далее, Львы. Марс будет медленным по вашему девятому дому идти. И по сути, август — это месяц, когда многие ваши убеждения могут быть под сомнением. То, в чем вы раньше были очень уверены, сейчас это уже не настолько очевидно. Девятый дом также отвечает за любого рода расширения. То есть если вы хотели что-то расширить, либо это касается работы, либо семейных дел, жилплощади, то темы расширения не будут получаться так быстро, как хотелось бы. Плюс девятый дом — это дом авторитетов, и вы можете прям отвоевывать свои право быть авторитетом в чьих-то глазах, и в то же время вы можете спорить с тем человеком, чья позиция вас не устраивает. Очень высока вероятность конфликтов на религиозной почве, на почве политики, на почве разных взглядов на вещи. Поэтому... Желательно, конечно, особенно в середине августа, не вступать в дискуссии, иначе это может испортить отношения на полгода, как минимум. Квадратура, кстати, будет идти в ваш пятый дом, то есть вероятны конфликты с детьми, если вы взрослый человек, могут быть конфликты с возлюбленными. Вообще, в идеале, такой аспект лучше прорабатывать через творческий проект, которым вы вдохновлены. И действительно это принесет результат. То есть, в принципе, львы должны быть созидателями в ближайшие полгода. Это хорошее время, чтобы создавать что-то, то, что вас вдохновляет, то, что вам нравится, и то, во что вы можете вложить какую-то идею, философию, концепцию, и зарядить этой идеей других людей. Девы. Марс будет в вашем восьмом доме, он уже в вашем восьмом доме, и в августе он будет проходить напряженные аспекты в восьмом доме. В первую очередь это сектор преобразований, перемен. Поэтому многие делы столкнутся с тем, что в ближайшие полгода будут очень серьезные перемены происходить в их жизни, и дело в том, что по восьмому дому могут быть любые перемены, переезд, развод, но аспект идет как раз-таки в сектор детей, поэтому могут быть перемены, связанные с личной жизнью, с вашими увлечениями, хобби, то есть, по сути, это тоже хороший период, как и у львов, для того, чтобы что-то создавать и монетизировать тоже. Если есть какие-то творческие направления, которые вас вдохновляют, можно попробовать их монетизировать. Плюс это может дать пересмотр самого подхода к теме отношений. все таки восьмой дом отвечает за интимную близость, за близкие доверительные отношения. Пятый дом — это флирт. И вот этот напряженный аспект будет давать желание искать новые способы взаимодействия с противоположным полом, новые способы, как знакомиться, как вообще наладить свою личную жизнь. Это может становиться для многих прям идеей фикс. Даже если это раньше вам было неинтересно, вы были чем-то другим заняты, но, тем не менее сейчас вот тема личной жизни будет для вас очень актуальна и важно будет ощущать, что вас любят, что на вас обращают внимание, что вы интересны противоположному полу. Каждое дело будет мечтать быть каким-то магнитом для окружающих людей и... Конечно, действия тоже могут быть соответствующими. То есть могут быть какие-то перемены, связанные с внешностью, стилем и поведением в отношениях. Далее. Весы. Марс будет в седьмом доме. И это конфликты в паре, в браке или же открытые противостояния с каким-то человеком. Например, вы конкуренты. Например, вы работаете в одной нише и конкурируете. Вообще, когда Марс в седьмом доме сложно найти общий язык с окружающими, а весы это все-таки партнерский знак. Поэтому период может быть достаточно непростой из-за этого. Тем более идет еще квадратура в четвертый дом. И это может дать ощущение, что какие-то вот принципы фундаментальные начинают рушиться. Очень много энергии вы будете вкладывать в тему недвижимости, семьи, родить, в родителей. И на самом деле очень важно в августе сохранить хорошие отношения с родителями, с мужем, женой, так как период достаточно турбулентный. Это время, когда вы наоборот должны искать поддержку в этих людях и должны делать шаг навстречу. Все-таки Марс любит разъединять, он внушает человеку, что он все может и сам, и никто ему больше не нужен. Поэтому может появляться такое ощущение в августе, что вы и сами справитесь, и вам никто не нужен. Но на самом деле нет. Это будет сильно бить по вашим тылам, по четвертому дому, по вашему чувству безопасности, защищенности в мире. Поэтому старайтесь сохранять отношения с окружающими. Вот, в принципе, можем переходить к Скорпионам. Марс будет в шестом доме <laughs> делать свои делишки и будет делать при этом квадратуру в третий дом. Шестой сектор — это у нас работа и здоровье. Я бы хотела обратить внимание Скорпионов на даты, с 16 по, по, 16 по 28 августа Это период квадратуры Марса и Сатурна Очень высока вероятность перелома И так как у вас еще шестой дом задействован э, Будьте поаккуратнее э, Именно в каких-то травмоопасных видах деятельности э, Квадратура в 3 дом также говорит, что нужно быть аккуратнее за рулем Вы вообще склонны... Э, брать на себя слишком много или ездить на большие дистанции или слишком как-то будете рискованно ездить в любом случае нужно более умеренно подходить к теме передвижения, особенно если вы за рулем к теме разговоров, решения бумажных вопросов, может быть желание прям все решать быстро, здесь и сейчас Через конфликт, через спор нужно все-таки более так себя держать в руках. Тем более, что Марс является правителем вашего знака, и он будет делать квадратуру к Плутону, второму управителю. В общем, весь август у вас будет очень жарким месяцем. Скорпион это не тот знак, который боится трудностей, но все же нужно некоторые моменты учитывать для того, чтобы. Просто было немного проще жить. Я думаю, что каждый из вас заинтересован в том, чтобы ближайшие полгода свои силы и энергию тратить на что-то конструктивное, а не на конфликты и на то, чтобы исправлять ошибки, которые могут возникнуть в августе. Поэтому старайтесь вот в плане работы, поездок, бумажных дел быть поаккуратнее. И так как идет квадратура в третий сектор, то могут быть конфликты с кем-то из родственников, с которыми вы общаетесь. Особенно если родственники захотят с вами общаться с позицией авторитета, вас это может раздражать. Поэтому просто будьте повнимательнее, и на самом деле ничего страшного не произойдет. Если вы начинаете подходить к аспектам осознанно, то все меняется. Просто не нужно идти на поводу своих эмоций в августе месяце. Далее Стрельцы. Марс будет в пятом доме, и квадратура идет ваш второй сектор финансов. Конфликты очень вероятны с детьми и в личной жизни. И к тому же идет квадратура во второй дом, то есть конфликты, вероятные на почве финансов. Желательно данный аспект прорабатывать через тему, тему заработка. Делайте то, что вам нравится и старайтесь это монетизировать. Пусть даже символически вы будете эти действия проделывать, то есть нет там такого уже большого заработка в вашем творчестве, но если вы будете эти манипуляции проделывать, то это будет уже хоть какое-то, скажем так, задействование данного аспекта. В целом нужно, конечно, определяться со своими эмоциями, желаниями. Это период, когда вам нужно научиться лучше понимать себя, понимать, что вы хотите получать в отношениях и что вы готовы отдавать. Так как идет аспект во второй дом, то есть тема ⁇ даю, получаю ⁇ будет очень актуальна. И, возможно, если вы состоите в отношениях, в которых вы считаете, вы очень много отдаете, то есть вероятность конфликтов на этой почве. Также это может быть необходимость оказывать финансовую помощь кому-то из тех людей, кто находится рядом с вами, но в целом опять-таки в этот период старайтесь не давать больше, чем вам хотелось бы. Вот это, пожалуй, самое важное правило. То есть если вы будете стараться кому-то помочь, при этом пренебрегая своими потребностями, то из-за этого будет возникать конфликт. То есть вы будете копить недовольство на этого человека, ожидая от него какой-то реакции. Этой реакции может не быть, он может не проявить свою благодарность. И из этого, скажем, это все будет как снежный ком накапливаться. Поэтому, если у вас есть желание кому-то помочь, обязательно помогите. Но если у вас есть какие-то более серьезные вещи, личные, в которые вам нужно инвестировать деньги, в таком случае свое должно быть в приоритете. Далее. Козероги. Марс будет в августе в вашем четвертом доме. И основные моменты будут связаны с темой семьи, родительским домом и с темой недвижимости. И получается такая ситуация, что э, плохо в августе затевать ремонт, прям с нуля, э, плохо покупать недвижимость, переезжать куда-то, хотя может появиться очень такое резкое, спонтанное желание поехать куда-то, то место, в котором вы находитесь, может вас не устраивать, прям будто бы что-то будет вас вытеснять из вашего дома. Возможно, много работы домашней, вы захотите от этого освободиться. И квадратура идет в ваш первый дом. То есть, по сути, вы имеете сильное влияние на любую ситуацию, которая будет возникать. И вы можете выступать ее инициатором. То есть, если речь идет о переезде, это не значит, что кто-то вас захочет выселить. Это значит, что скорее всего вы сами захотите сменить обстановку, что-то обновить в своей жизни. Но нужно дважды подумать. Особенно середина месяца, мы знаем, напряженная. Но так как Сатурн является вашим управителем, то период с 16 по 28 число тоже не супер, скажем, такой простой. И лучше такие аспекты задействовать через работу, активность и это перенести намного легче. Поэтому вряд ли август это для вас месяц отдыха. Это скорее месяц работы и нужно будет вкладывать силы в семью, дом, недвижимость. И пусть это все будет очень медленно продвигаться, но все же... Этому нужно будет уделять внимание. Далее, Водолеи. В Марс в вашем третьем доме, и в августе он будет делать активно квадратуры в ваш 12 дом, и поэтому может возникать проблема в общении в августе месяце, может быть сложно находить общий язык с окружающими людьми, и это период, когда взаимоотношения с братом или с сестрой могут тоже переживать не самые лучшие времена. Это время, когда вы можете узнавать какие-то тайны, подробности дополнительные. И в целом может быть информация, которая вас будет шокировать или все переворачивать с ног на голову. Это период, когда хорошо... Получать новые знания и желательно вот выбирать то, что вам пригодится в дальнейшем, и то, что будет сложно изучать. То есть выберите какое-то направление сложное это будет прекрасный вариант проработки данного аспекта. Обучайтесь на дому в уединении, можете изучать что-то эзотерическое. В целом, Третий дом также отвечает за поездки, поэтому, опять-таки, для водолеев август месяц это не самый лучший месяц для того, чтобы уезжать куда-то в отпуск. Даже на небольшие расстояния здесь нужно уже индивидуально подбирать дни, когда лучше совершить ту или иную поездку. То есть, в целом, август подходит для такой спокойной, размеренной жизни и обучения. Иногда может быть очень нудно. Просто Марс вовне он требует такой активности, разнообразия, но в то же время аспекты говорят противоположным. Поэтому лучше действительно погрустить, но в то же время сделать что-то полезное. Далее рыбы. Марс в вашем втором секторе финансов, это значит, что много энергии уходит на решение финансовых вопросов и идет квадратура в одиннадцатый дом, то есть это, возможно, тема возврата долга кому-то из друзей. 11 дом это также тема работы в коллективе, возможно вам коллектив должен что-то выплатить, или вы рассуждаете стоит ли работать на себя или работать в коллективе, в целом это будет такое противостояние внутреннее актуальное на протяжении ближайших полгода. Но все-таки, учитывая то, что более медленные планеты идут в одиннадцатом доме, то, скорее всего, перевес у вас будет идти на работу именно в коллективе. Это для вас будет более комфортно. Опять-таки, этот месяц не подходит, чтобы одалживать деньги кому-то, может быть, желание очень быстро что-то доделать, получить результат, но для этого понадобится больше денег. Старайтесь себя не загонять в угол своими большими желаниями. Особенно вот этот размах вы можете почувствовать в начале месяца. Прям желание все сразу сделать, решить все вопросы. И это будет такое первое разочарование, что быстро не получится. Поэтому в целом... Будьте поаккуратнее с финансами, не старайтесь их сразу куда-то направлять, сразу решать какие-то вопросы с помощью денег. Лучше все-таки более медленно, чтобы дела продвигались, но опять-таки результат может быть даже лучше в конечном итоге. Что еще? По одиннадцатому дому у нас идут интернет-проекты. Может быть желание инвестировать деньги в рекламу, раскрутку себя в соцсетях Опять-таки в данном случае не старайтесь сразу максимальный результат получить То есть если вы это начинаете, то делайте постепенно, анализируйте каждое свое действие И не спешите получить молниеносный результат, так как этого не получится в принципе, на этом буду заканчивать данный эфир. Надеюсь, вы мне не будете писать, что было много негатива. Действительно, вышла в эфир для того, чтобы вас предупредить. Я надеюсь, что вам было полезно. И что данная информация поможет вам пережить август месяц спокойно. Эфир будет сохранен, конечно же. Спасибо большое всем за активность. Кстати, пишите в комментариях, на какую тему вы хотите следующий эфир. Это очень важно. Мы встречаемся с вами по вторниках, и вполне вероятно, что я выберу именно вашу тему. Поэтому пишите, и в следующий вторник мы будем обсуждать кого-то другого. Или планета это будет, или какая-то тема интересная. Очень рада была всех вас видеть. Спасибо большое и до скорых встреч. Пока!